Всем привет! Вы на канале Зашумим. В этом ролике мы с вами рассмотрим пример установки вентиляции сидений, а также установки подогрева сидений и установки USB-зарядки в автомобиле Land Cruiser Toyota Prada в 150-м кузове. Значит, это сиденье мы уже демонтировали, а это пока еще на месте. Вентиляцию мы будем устанавливать в переднее сиденье. Значит, это типа, пассажирское сиденье. мы его уже демонтировали, как я ранее показал. Значит, здесь отсутствует перфорация центральной части. Для того, чтобы э, вентилятор, который мы сейчас установим, э, смогли наружу выдавать воздух, необходимо, чтобы вот эта центральная часть была перфорирована. Поэтому мы заменим вот эти вот элементы на спинке, а также вот этот, вот эти и вот эти на сидушки на кожу с перфорацией. Выглядит она будет вот так вот. Кнопочку включения вентиляции мы разместим где-то вот здесь, вот на боковом пластике. Вентиляторы выглядят примерно вот так вот, которые устанавливаются в пенополиуретан сидения. Ну, а кнопочка будет выглядеть вот так. Подогрев сидений мы будем устанавливать на заднее сиденье, на сидушку, на спинку, на два посадочных места кнопочки мы разместим в центральной консоли и сюда мы еще установим вот такое вот устройство с двумя розетками USB для зарядки современных гаджетов для того чтобы установить подогрев сиденья необходимо с самого сиденья демонтировать чехол вот в этом месте мы будем устанавливать элементы подогрева элемент подогрева выглядит вот таким образом это специальный мат, нанесенный нитью, которая будет нагреваться он приклеивается вот в этой части и заканчивается как раз в конце, где заканчивается само сиденье. То же самое будет и со спинкой. Включаться подогрев будет посредством вот таких вот кнопочек. Эти кнопки имеют некоторое количество положений. Соответственно, подключение будет производиться посредством дополнительной проводки, естественно, через предохранители и с помощью реле для того, чтобы снизить нагрузку на проводку. Вот так выглядит сиденье с установленными элементами вентиляции. По верхней части у нас установлена специальная сеточка. Эта сетка специально спроектирована для того, чтобы распределение воздуха было максимально по всей плоскости. Там, где у нас установлены элементы подогрева, они делаются, в них делается перфорация. А в самом низу установлены сами вентиляторы. Вентиляторы у нас стоят в пенополиуретане и имеют плоскость такую же, как и сам полиуретан. То есть они не ощущаются... Ни руками, ни телом. А еще когда денется на место чехол, а на чехле тоже будет поролоновая вставочка, они будут абсолютно незаметны. Итог работы по установке вентиляции сидений. Сидения теперь выглядят вот таким образом. Они практически не поменяли свой дизайн, исключая только центральную часть, где у нас кожа теперь с перфорацией. Мы заменили значит, вот этот элемент, вот этот, вот этот, вот этот. Они теперь с перфорацией, а на спинке заменили вот этот элемент и два вот этих. Вся остальная кожаная обивка осталась та, которая была изначально с завода. Кнопочку включения вентиляции мы разместили вот в этом месте. Она имеет два положения верхняя, средняя и нижняя. Верхняя и нижняя это регулирует скорости потока воздуха от вентиляторов. А теперь задний ряд, и здесь у нас был подогрев сидений а Сиденья внешне никак не поменялись и Дизайн остался точно такой же, который был с завода Напомню, значит, вот в, этих, и вот в этих местах у нас установлен элемент подогрева То же самое на тех сиденьях. Кнопочки мы разместили вот здесь вот на консоли Левая и правая отвечают за подогрев А центральная, в ней размещена зарядка для а, современных гаджетов в виде USB Их здесь две штуки на этом, в принципе, работы завершены. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.